Так, ну что, всем привет. Короткий видосик, как вообще спать себя от замерзания в машине. Дело в том, что у меня когда-то, давно, когда я купил автомобиль, была ошибка по дополнительной помпе, пом помпа печки, и Похоже, в тот момент я как раз где-то изучал, разбирался с кодированием блоков и, по всей видимости, я этот блок, не помня того, отшил или сбросил просто в нулевые настройки, потому что там у меня еще с кодированием проблема была. Я этот блок обновил и не обратил внимания, что у меня... В пустом положении прошивки блока печки у меня получилось так что помпа была выключена с полной уверенностью я заказал с разборки новую до помпу ну как новую да с разборки с ипошки практически новую до помпу вот вчера я установил Собственно, обнаружил, что э, она не включается. То есть, на улице э, с утра было минус 10. И, в общем-то, печка начала давать приемлемое тепло, только когда я уже доехал до работы. То есть, ну, в принципе, прохладно в машине. Вот. А сегодня я решил э, вечером поднять все-таки такую э, программку, как э, NCS Дами, э, э, NCS Эксперт Тул и проверить, что у меня там с блоком. Ну, в общем, так и получилось. С прошивкой, с кодировкой блока у меня был косячок. ncs эксперт, я считал блок. Увидел, что он C17 версии. Операция выполнена. Запустил такую вспомогательную, обалденную программку, как ncs даме собственно открыл блок э, ну, скачанную настройки э, э, вписал модуль и увидел что вот тут вот э, water pump у меня стоял э, not Enable, то есть нехтактив поменял на актив нажал экспорт э, сменил операцию на sg koidiren какой-то странный язык вот, и, собственно, выполнил процедуру, получил работающую доп-помпу. И теперь, в общем-то, я вижу, я вижу, что помпа не показывает. Помпа работает. Вот они показания. Water valve. Сейчас я уменьшаю температуру У меня стоит 24 градуса И в какой-то момент Мозг начнет Опускать обороты До помпы 18 17,5 Вот он уже пошел ее притормаживать Считаю, что в салоне нагрело И нет такой необходимости Молотить помпой на полную Ну в общем-то в салоне достаточно быстро Уже стало тепло ну что ж, ребята, следите за тем, что вы кодируете. Очень мощный инструмент, очень большой функционал. Даже в моей машине, даже в 46-м кузове. Вот. Ну, всем тепла, всем работающих блоков.